Здравствуйте! В эфире школы студии Киры Соболь и время для лунных пешек или лунного гороскопа на первую половину июня 2022 года. Начинается лето, пара отпусков отдыха. Время, когда мы ждем исполнения наших планов на отдых летом. Многие планируют отдых вместе с детьми. А кто-то отправит детей в летние детские лагеря тем более что два года мы жили в напряжении во время пандемии однако не успели мы спокойно вдохнуть и настроиться на отдых как появилась новая напасть обезьянье оспа неизвестный вирус гепатита в европе поражает детей и подростков а у нас медики готовится к эпидемии холеры также нас ждут природные катаклизмы подобное явление произошло в эти дни в сочи там было землетрясение амплитуды 4 балла также по прогнозам летом будут сильнейшие магнитные и солнечные бури подобная буря была в конце мая с 21 по 29 число и многие чувствовали себя плохо. Были перепады давления, мигрени сердечные перепады, ритма. Поэтому, отправляясь на отдых, изучите прогнозы по данному месту отдыха, посмотрите метеопрогнозы на период вашего отдыха. Собираясь на отдых за грантуры, обязательно оформляйте страховки на себя и детей. Приготовьте небольшую дорожную аптечку. Также в поездке и на месте отдыха соблюдайте питьевой режим в связи с напряженной и перед обстановкой во всем мире. Мойте руки и обрабатывайте их, чтобы отдых не превратился в разочарование и лечение в стационаре. Планируя отпуск, отдых... Хоть за границей, хоть на своей даче, учитывайте значение лунных суток. Это также поможет вам хорошо отдохнуть, набраться сил, укрепить иммунитет. 1 июня. Среда. В этот день сильно влияние ретроградного Меркурия. Меркурий планета Бога торговли. День подходит, чтобы начать длительный бизнес или устроиться на постоянную работу. Подходит для заключения соглашений с партнерами на длительное время и принятия на работу ценных работников. Энергия этого дня весьма стабильна. Это позитивный день. Он означает продолжительность и постоянство того, что начато в этот день. Поэтому в целом день хорош для начала долгосрочных проектов, например, создание семьи. Он очень благоприятен для совершения сделок, встреч с друзьями, обращения за медицинской помощью. Однако день не подходит для получения кредита, поскольку расплачиваться придется долго нежелательно также в этот день организовывать переезд водовство отправляться в путешествие поскольку это может означать постоянные перемещения конечно это может подойти тем кому нравится постоянно путешествовать 3 июня пятница завершение ретроградного меркурия День грабителей богатства Дня огня Ян. День без возврата. В этот день нельзя одалживать деньги. Неблагоприятно помещать деньги в банк делать инвестиции. День убивающий мастера. В этот день лучше не проводить измерения фэн-шуй, поскольку они могут быть выполнены неверно. Кроме того, день неблагоприятен для переезда для свадьбы торжественных открытий в этот день хорошо например обращаться за медицинской помощью чтобы прервать хроническое заболевание в некоторых случаях можно делать медицинские операции но при этом нужно быть осторожным это хороший день для ремонта чего-то сломанного можно также использовать его для разрушения физических объектов зданий, строений, демонтировать и разбирать. В этот день можно начинать новое дело, подписывать контракты, покупать имущество. Ни одно из созидательных дел не принесет счастья. 4 июня суббота. Правит в нем звезда небесной добродетели, помогает осуществить любые намерения как в бизнесе, так и в личной жизни. Она преобразует неудачу в удачу, несчастье в счастье. Даже действие столкновений и наказаний в этот день считается ослабленным. И это звезда харизмы. Она помогает человеку презентовать себя.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 но этот день не используют для решения юридических вопросов, поскольку успех приведет к появлению новых дел. 7 июня. Вторник. Опасный портальный день. Не принимайте скоропалительных решений. Не ссорьтесь. Не принимайте участие в конфликте. А меньше разговаривайте в этот день в этот день правит ваше сказанное и несказанное слово оно определяет вашу судьбу в ближайшем будущем в этот день правят злые силы и чары не поддавайтесь соблазнам и искушениям не совершайте покупок не тратьте деньги деньги будут потрачены на ненужные вещи что вызовет в дальнейшем раздражение и долги 10 июня пятница символ дня огненный меч вы наполняетесь жизненными силами и в этот момент вы теряете осторожность бдительность способны совершать поступки действия которые приводят к травмам будьте в этот день осторожны с огнем острыми и режущими стеклянными предметами будьте внимательны на дорогах знак опасности для вас падающие ножи не мойте в этот день окна в этот день хорошо пересчитать свои запасы на кухне а также провести ревизию и подсчет заработанных и потраченных за этот период денежных средств. 12 июня. В воскресенье. В этот день идут благоприятные процессы в организме. Можно совершать любые косметические процедуры по уходу за лицом и телом. Делать маски для волос. Можно посетить салон красоты. Разрешены стрижки. И уход за руками, маникюр и педикюр. Также этот день хорош для получения знаний. Можно читать книги по саморазвитию, посещать различные тренинги, проводить духовные практики. 15 июня. Среда. Полнолуние. День наполнения, переизбытка энергии. Основное условие дня. Находитесь в состоянии гармонии, мира и любви. Не рекомендуется прием животной и тяжелой пищи, а также алкоголя. В дни полнолуния будьте внимательны и осторожны на дорогах. Во время отдыха на воде не устраивайте опасных игр, особенно будьте внимательны с детьми. Эти лунные сутки влияют на селезенку, костный мозг и формулу крови. Пейте в этот день красные соки и красные чаи, ешьте ягоду красного цвета. Также салаты и свеклы и красный капуст. Можно делать дыхательную гимнастику и гармонизировать внутренние процессы нормализации формулы крови. Сфера здоровья. В летнее время наше тело становится теплым и мягким. Можно проводить растяжки, длительные прогулки на свежем воздухе. Можно заниматься физическими нагрузками в тренажерном зале и дома. Но следует быть разумным в нагрузках. В дни жары соблюдайте водный режим. Добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов, салатов с разной композицией зелени. Набрав темп к полнолунию, не сбавляйте его. Лето ⁇ прекрасное время, когда следует укреплять свое физическое здоровье и сделать свое тело более крепким, гибким и стройным. Сфера любви. Летнее время ⁇ прекрасное время для совместного отдыха в кругу близких. Можно совершать пешие, длительные прогулки с родными романтические завтраки или ужины для своих любимых на полнолуние мы полны сил и очень энергичны нас разрывает от наполнения мы можем быть излишне эмоциональны это может привести к ссорам и конфликтам любой конфликт в полнолуние может затянуться и привести к разводу поэтому старайтесь сохранять спокойствие в любой ситуации сфера денег проводите разные обрядовые действия на приток день начитывайте заговоры на карьеру и обереги от ненужных и пустых трат неблагоприятное время для вложений не берите кредит старайтесь разумно вести свои денежные траты и поступления управляет этим периодом карта ленорман развилка вас ожидает непростой период жизнь подбросит ситуации когда нужно делать выбор и принимать нелегкое решение рассматриваете разные варианты будьте справедливыми при принятии решений в этот момент легко сбиться с пути к этому может привести легкомысленность и ваша неосторожность. Не переходите дорогу в неположенном месте и на красный цвет светофора, будучи за рулем, также соблюдайте осторожность. Если чувствуете себя неважно или не уверены в себе, то не садитесь за руль. период неоднозначный, напряжение будет во всех сферах жизни. Любое решение нужно принимать с холодной головой. Делайте сознательный выбор и берите на себя ответственность за свое решение и его последствия. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на кругах мастеров, классах мастеров, денежных порталах, днях красоты. Хороших вам дней!